Всё. ты где А где Я это там а швабрик швабрик вот он швабрик вот швабрик давайте быстрее дейзи дейзи и так держится как может дейзи очень слабый к вами так где это мы ничего вроде бы тут розовый город весь полностью Не понял. Ты не знаешь, что это? Ну-ка, стоять! Веном! Стоять! Стоять! Кому говорю? Понятие. Я еще их. Где-то за нас. Может, он, он там? Это еще кто такие незнакомцы? Странно. Ой. Вено. Ладно, там обычный житель. Ну, вы такие а, опять эти любые да. да. А -а -а. Не забывай то, что а -а -а. это не. Ты мой двойник, ты че меня копируешь? Меня копируешь в Да. Вообще-то это другая... Так, мы пришли за талисманом. Другая. Что? Годи нам талисман. Если бы я знал, что такое талисман, я, может быть, вам и дал. Ты что, за дураком не держишь? А, так и стоит. С Я хранитель. И ты, значит, в этом измерении хранитель. Я хранился. Я хранить, Ага, смешная шутка. Так, я понимаю, он не понимает. С кем имеет Ну-ка сюда иди. Бурю. Ехай. Вот скотина. Да, представляется. Они против талисманов, поэтому стоит защита здесь особенно. Хоть 10 раз трансминути, но не может быть в городе мне больше. Пофиг. Больше одного талисмана. Так, мы пришли в измерение забрать талисман Банникс здесь Баникса нету а где талисман тогда дракона Баникса э -э, обойдешься ну, так... нам нужен талисман мы пришли в это измерение за а, мне, а мне нужно освободить этот город от чего от балбеса талисман он просто знаешь такой в один день баба э, вроде это было лет десять назад или шестьдесят или тысяча точно не помню лет тысяча назад тысячу лет назад, вот на вот этом месте тысячу лет назад произошел взрыв. Я такой мимо прохожу, взрыв такой баба, а туда вот камень дракона падает. Хорошо, показывай, новый. Значит, ты не хранит. А... Ну, баник подписывайся исправить. Ничего страшного. Короче, видишь вон все красные штуки? Ничего. Эти штуки блокируют, блокируют нам город. Нельзя ни въехать, ни выехать, не использовать ко мне еще здесь. Именно как раз-таки из-за этого при использовании моей, использования наших сил, и все время больше двух талисманов, происходит слом системы. И меня начинают душить, а вас это насладивает. А тут дома-то классные. Дома классные, не поспорю. Но повторю все э, я само... освободил не все там наверху самая защищенная нечем Дракон ты серьезно тебе Чай, надо помочь бьет. сломать просто ну защиту да не учитывая то что они потом поставят на талисманов уже не будет поэтому о ну, боже Оно регенерируется, и когда ты к ней подходишь, происходит вот это вот. Понимаешь, о чем я? Ты не пройдешь с помощью волчка, потому что каждый раз оно становится все сильнее. Ладно. Придумаем что-нибудь новенькое если я вот именно уже где-то 100 пытаюсь сюда забраться но не получается вот это та самая легендарная шкатулка из которой взрыв mm -hmm. uh -huh. погоди, ходит легенды про магический талисман шокала ой, кота вот. у меня есть идея И выразить увеличение. Слышишь, ходят легенды про... Ну, мой дед мне в детстве рассказывал про магическое кольцо. Мы его не найдем. Погоди, я уронил кольцо дедушки. Где кольцо деда? Кольцо деда... Мне дед бьет за это кольцо. Да, а ты кольцо деда! Не в один день. Так, нет. Стоп. Если дракон произошел при взрыве, стой, погоди, ты не сможешь его забыть. Как ты это сделал? Ты освободил. Кольцо дай? Это не из вашего измерения, балбеси? Ну, Все, я... не ломай. Я дам. Это не из вашего, стой. это кольцо моего деда. Но я не знала то что он имеет магический свойство. Хорошо, Ну-ка покажи мне. Иди сюда. Что? Покажи мне его. Вот. Это кольцо, которое мне подарил. Мы да, это, да. Привет. Блонг. Давай. Стой. Ты. Ты ту. Ты ту. Ты ту. Лонг, плак, я вас отзываю. Лонг, обрушь бурю. Все, я сделал, что надо было. Я разрушил этот маяк. Я не говорил его разрушить. Mm -hmm, я сказал, просто освободить от красного луча. Mm -hmm. Только теперь, помимо этого, сейчас, сейчас прибегут все э -э космопираты. А, заберу, дисклей, меня уничтожат. Ну и всего-то уничтожится вся эта планета. Всего-то. Всего-то и ужас. Лонг, я от тебя отвлекаюсь. Давай дай сюда талисман. Когти. Держи. Только надеюсь, надеюсь за тобой будет... тебе не... Да-да-да, давай-давай-давай-дай. Тысячу лет я прожил с Лонгом. Ладненько. Привет, мой хороший. Ой. Пока. А, так, уже... Внутри, что... Ты в курсе, что, что за тобой будет уже, как бы, и космохода? Я знаю. Потом мне надо... Ты в этом Оставляйся. измерении суперкуда. Видимо Ты не так. хранитель. Ладно, все. Ну, нет, хранитель это... Космажук, Блок. М... Косможук. Косможук. Косможук. О, космобак. Так, так все, как тут выбраться? Ладно, все, давайте, прощайте, прощайте. Стоп, нам надо выбраться. Спускаемся, спускаемся. На первый этаж. Первый этаж. Вс, эй, Бубик. Пером, <связь> Здравствуйте. Портал. А куда это вы собрались? Я закрываю все порталы. Здрасте. У меня я есть, я открою. В чем проблема? Ты не сможешь открыть. Это мое измерение. Будет мое. Я нажал. Тебе нужно меня уничтожить. Серьезно? Дебил. Ты меня все, не я тебя Ты меня всего лишь убил. Он Ты меня убил, а он уничтожил, чтоб я не возродился. Сломай сейчас это и мы все маяки и все и капец тебе. И так мама. это, это вселенная. А вселенная это не от... Уничтожить а свое измерение. Ну как вот ты это у уже все? Ну не важно. Короче, начнем с того, что, не что? Не измерение. я не из этого измерения. Я не из этого мира Да-да-да, мы... Ну пожалуйста. Нееееее. Так, давай я нет, открою я портал. Сказала. Короче, бомжи. Ладно, я пошел разрушу их неизмерение, пока они будут путешествовать. Бомжи просто какие-то подобные предыдущие. А я это разрушу. А у меня кольцо супер-кота. Поздравляю. Которое я сейчас сделаю супер гигантского плага, и тогда вам все не Эй, пока Пока. Пока. Ладно, ты слишком открывай Закрывай нам порталы, уже. Я порталы открывать не умею. Надо а что ты? Вырежь тогда. Да. Я умею их закрывать. Да. Я... Я просто вафель. Ну ладно. Спайте. Спасибо за открытие способности плагов. Можете еще его купить, пожалуйста. И вы даже вам кормили, купить еще плагов. Класс, ты можешь. И, кстати, я поглощаю энергию твоей планеты, поэтому вам советую, как можно... Бо, побыстрее выбираться. Поэтому мы сейчас откроем портал. Порталы я все закрыл, ты не сможешь выбраться. Не заставляй меня. Mm. Так. Ну, закрыл ты, да? Ну, мы посмотрим, как ты закрыл. Где я открываю порталы, Я буду маленькой Где я? Я буду находиться с реально позакрывал и не могу вернуться в город так что делать я же говорю вам надо победить меня давай сразимся давай я для вас из режима бога и стану погоди я еще в режиме бога, что такие нахалы. На такие нахалы, оказывается. А, ща, я знаю, как тебя победить. Ну, давай. Больше, а значит умы. А, ты с своими побрякушками собрался меня. Так тебе нужно меня убить, чтобы я портал открыл. Так ты можешь меня хоть вечность. Хорошего дня на меня не победил, тупой. Мы тебя выиграли, Денька. ты умер. Все. Так. Босс Нет. Был. Так не ты проигран, все. В смысле, я сказала тебе нужно меня уничтожить, если ты слушаешь, тупой. А пока ничего. Все, давай нам пора уходить. Так, сейчас открываю портал и О, мы сразу через этот и откроем. Вот так вот все раз два надо два три дверь, они получили что так все мы вернулись надо вот так вот сделать и и и и вот так Сейчас, все что ты? Подъем, ай, ай, подъем, ай, ай, Ай. как, и... как его поднять? Не есть идея. Юшки, юшки, юшки, ю, юшки, юшки, юшки, юшки, юшки, юшки, юшки, юшки, юшки, убьют Все Меня убьют. За что? Я не хочу умирать, я такая молодая, веселая всего один миллиард лет. Я такая еще молодая, я еще жизнь не повидала. Она молодая, всего лишь-то миллион лет. Всего лишь-то. Так ты, может, телесман вернешь? Я вообще... Какой? Белый. Свиньки? А, я тебя расстрою. Смотри, сейчас махом волшебной палочки я покажу, кто ее украл. Швабра-кадабра. Вот человек в таком костюме ее украл. Швабра-кадабра. Да, слушай, я знаю, кто я это. Это мой Это мой одноклассник. Это мой одноклассник. Пойду. Я пойду. Да, ему... слушай, это тот... Ты, ты не понял, или ты тупой? Это тот чел, который у тебя украл сушка шкатулку. Красный этот. Да, только изменил имидж. Вот кто это был в прошлом измерении. Да, и талисман суперкота был настоящим. То есть из нашего. И можно сказать, ты просто просрал камень чудес. Ты спрашиваешь, это все, это я знаю. Вообще-то это я девушка. Подсказать не мог. Тупая. Надо. У меня не было вашим измерением. Он мне сам все рассказал, показал свою память. Ой, и, короче, тогда мы воспользуемся. Ну вот будешь наша подзарядка. А, и кстати, да. Этот человек, который вот красный Адриан, он учился класться со мной и с Филином. Надо к Филину сходить. Можно, короче, тебе немного расповеды. Короче, миллион, миллиард, миллион лет назад мы, я, Филин и Клаус, который похоронен где-то в городе, этом, и, и темная душа, его звали. Он мог принимать форму любого и становиться его душу, и он выбрал Адриану. И, короче, он похитил всю шкулу и распитал по всем воспринениям, и украл там свиньи. Да, правда. А я не знал. А, когда на него. Если ты видел... Э, если ты видел... Сейчас я еще раз жива, брать, и махну палочкой. Видел такого человека там? Да, идиот. Да, идиот. Это... Это как бы тебе объяснить, так э, э, талисман свиньи? Какой свиньи? Ну, это Чел, это Дейзи. то я пойду Где поспалю, Где Оборек? Нет, я пойду Тут... выйду. Но вообще-то тебе вообще-то повезло немного. У меня есть Что? волшебная палочка, швабра, швабра кадабра. Mm. Смотри, швабра пертекус, мерделектус, педелятус, киндусчики, скинбургер, морковочка, э, свиньи, валяки. Все, а баба, готовься. Вот он. А дай, а дай собака. У тебя Собака. Сутула! где-то я тебя из-под земли достану. Из-под земли с одним тебе... из призываю. Я Мглу призываю. И, и, и, и, и. А кстати, эклепсии. Ты знал то, что эклипси тоже у меня Из-под земли сына, потому что углу призываю. Я это призывает Я побежаю, Это не скорее Ализ вас, извини, у вас, ну, точнее, у, -у, -у Бобика. О -о -о -о -о -о -о. Где же ты? Я с тебе из-под земли достану. Давай, ты такая. Поисковая заклинание. Испирий с одной морского. Ничего не На, морского И... мне не будешь вернуть? С одной морского мне призвали на подземный, на и души и сердце под и сердце в него. так пусть скорее мольют, враг. скорее скинь, ты мрак. Да. Ты не хочешь мне ничего дать? А дал дай как меня как меня учило это. Этот. Погоди. А -а -а. Так, давай, Дейзи. Дейзи, давай. Так, что ли? Глуп, Глубже. Ой, подожди. Нет, не так глубже Я сильно далеко зашел. Крыша и тут же. уже, Тук-тук-тук, ты че, Ну куда ты его засунул уже? Я поковырялась его. Я поковырялась. Где ты поковырялась? Интересно. Почему здесь все много поиком пересмотром трашника? дурак что ли? Ой, ел, ты не могу. Где талисман? Ой. Талисман. Короче, швабра, кадабра, магия, палочки, которую я достал. Я уже бабушки Макса, и по которой передавалась ситовая, нитовая палочка из солнца. Я достаю и выжимаю, достаю талисман с держи, подавитесь, кушайте, не обляпайтесь. Его на талисман стал фейком. Пусть его талисман стал фейком. Так, ограбим эту скотину. Малиновая. Да все, у него уже не должно быть талисмана. Предлагаю, предлагаю воровать его. Пошлите на его похорону. Умер молодым. Так. Быстрее. Ага. Да, всё. Заклинание, конечно, у тебя топ. Что у вас за учитель был? У, а у нас был учитель... Боже, я не помню, как ее зовут. Извините, миллион лет прошло с моё в того момента. Я думаю, вроде Филин звали Филин Филин у вас, наверное, самый сильный. А, да, Филин был моим мандоклассником. Сейчас помню, как зовут ее. А, Лариса Ивановна... Погоди. Лариса Ивановна. У меня так классуху зовут, звали в начальной <сосiffe> школе <сосiffe> в Париже нет нет ее звали сейчас вспомню Саванья Солярия саля... вот мама Эклипсы она а -а -а. была нашим разным руководителем так, типа тоже читает это... читает как... это тоже магия умеет вот это ты читала да. заклинание это когда... ее было <сосiffe> <сосiffe> <сосiffe> <сосiffe> да она меня вообще всему научила. Только она пошла, стала э, королевой. Потом стала мэром когда ее там нам ну, долго Короче, понятно, все пойду спать. А я стала ведьмой. Я пойду тоже спать. Видимо. Или телевизор Видимо. пойду, посмотри. А я буду спать.